Всем привет! С вами снова Паша, и мы будем смотреть Apex Legends наконец-то. Давно мы не играли, но прошел целый сезон. Какая разница? Тогда был третий, сейчас уже четвертый. Ладно, какая разница, зато в принципе что-то есть. Ревенант вышел, да, вышла пара оружия, там изменения были происходили в игре, там все изменилось там, там, короче, думаю потом будете разберетесь если будет громче меня игра а я надеюсь ну не должно быть еще меньше а, вот ну короче ладно так вот но ну, сейчас выбор будет кто первый так я второй я с другого я со второго аккаунта что-то с первого не так ладно конечно же убираем блодхаунт Ждем пока э -э он выберет своего персонажа на Зарых будет сыграть на Армаз. Ой, 9 убийств, 2, куда в 3 лучших. М -м -м. Ладно. Где мой чемпион? А вот какие-то такие не не очень. Вообще чуть очень. Ну ладно. Я не упускаю, сейчас, кстати. Ну, не знаю, не знаю, не знаю Да, ну я не знаю, ребят Я предлагаю тут Но Ладно, он всё равно выпускающий Я просто принял эту информацию Так, тут люди летают О, Ой Ой Враги Куда, куда Я пока так, мы такие. так, у меня нет никаких анимаций, особых вообще никаких. Так, ребята, обгоняем этих дурачков. Так, ребята, бежим. Побираем все, что есть, и все, что мы найдем. Так, так, так, так. Ого, вот, давай, давай, давай. Опа, опа, флатлайн нашел, все нормально. Ой, если такой флатлайн, что я... Я не посмотрел наружу, но что-то зачем сказал. То закроемся. Так, спидфар у нас есть. Вот. Что это у нас? Приклад вообще, ну что нужно? Приклад для снайперской. Так, реальность нашли, так. Опа. Так, корпус у нас всех есть. О, у вас есть меч. у так, так, так, так. Можно ничего нету вообще даже. Какой-то он спиды я опять включил, потом включал своих спидов. Ч ты с этим поделаешь? Так, у нас ронаты, в принципе. Одну мы уберем, что она целый. целый. А, она же наполовину на одну единицу всей ячейки. Ч? А вот у нас хелм есть. Вылеченный магазин для снайперской винтовки. Ух, третьего уровня. Тут у кого была снайперка, тому повезло. Так, снайперка. Да блин, что-то я долго думал. Потерял все, что у меня было. Так, прицел. Ой, что медленный я медленно бегу. А, лучше а я, я бегу. Ускоряемся. Что у нас тут стоимость? А, лактор. Артристо один. Четко Арт-301. Арт-301, знакомая вещь. Это у нас есть легкая мы пилим, а она лёгкая. Ну, еще вроде осталось. Ну, ладно. О, он скинчиком. Где да. плохие ребята. Я не люблю плохих ребят. Мы их будем мочить. Уже не слишком плохие, чтобы оставаться в нормальном состоянии. Ё-моё! Так. Так, убиваем их. Блин, что то я во время плача-то помолчал. Чё они там поискали? Блин вот фиолетовый шлем, аптечки. Вот эти штуки. Ствольный стабилизатор, стандартная перекладка. граф ствольный стабилизатор. Омк. Патрончики. Пэшка. Плевать. Так, у тебя что было? Так, тяжело конечно, возьмем. Скупим все. Вот так, еще дож. Их. Кто? Э -э -э. Ой, я кого-то уничтожу. Сколько врагов? Поныс Ой. Убери эту как. -у. Фу. Таких штучек мне не надо. Куда у нас из наших терлика есть? А, что у них отлично шум? М -м -м. Либо оружие? Нет. А может и да. Так. Нет, это, что там? Молодящие предпасы никому не нужны. У меня нет, по крайней мере, не нужно. Ч это сейчас было? Ладно. Оп, помер там. Как там? Как умудрились потерять урон? Ладно. А это вообще? Нет вот, что он? Кто просто взял урон, потерял. Так, звон для друга. Дробовика. Я такими штуковинчиками. Я такими штуками не пользуюсь. О, патрончики. Прикольно. Кто? Я слышу врагов. вот. Ой, слышу врагов. Это не самое приятное, что можно слышать. Лучше слышать то, что рядом никого нету, и мы в зоне, и мы все в, в лехах. Так, теперь. Иди сюда. Ладно. Обижим а мы, получается, куда? А, мы сон, кстати. Вот так вот, сейчас вот так взять. <кười> <кười> <кười> да. Это я. Не удивляйся. Да. Я... Ой, где враг. Ого, нашел. что ты поломал. Ой! Ой! Ой! Мне сейчас бомбалый грунатой. Сделалось! Я не вижу, когда мне бомбалы гранатой Так, что он делал? Очень под спидами. Ну я думаю, подождем до тех пор, пока меня восстановит, если это случится. Да. Хорошо, играет. Отряд уничтожен. Прикол. Ой, ладно, даже... У меня два киллаза зато есть. Вот, бонусы мало. Ну, какая нам-то, в принципе, разница? Нам еще два убийства есть. Покинуть матч, а да, покинем, и начнем, наверное, новый матч. Вот, у нас игра начинается. Мерцает у мерцает перед глазами, шат, сопротивная штука. Мне она не нравится, и поэтому мне она не нравится. А я это выбираю. Выбираем Batham. Че он спит? Из Сербуби 24 выбирают. Он играет за Batfighter. Он играет за RAID. Ясно. Вольтмастер 2015 Играть у нас за Ну что, у меня уже Заплат У меня уже 11 убийств 10 я сдаю Чемпиону 8 убийств Ясно Так, ребят, немножко приходится пропускать Потому что есть проблемы А, ну это слив. Ох, это да, был хороший катка в кавычках Ой. Дышать через рот. Ой. Через руки. Дышать это через... Сейчас какая речь, но это промежутки в руках, которые являются дырочками. Ничего. Он играет за Бадгалор. Он играет за Бладхаун. Он играет за Бладхаун. За ответственное. играет за ну, вот, за лайфлай. Да, пусть. Если у меня был каустик. Я можешь поиграть после каустик. Я его, наверное, следующему куплю. Вот. С своим бомбой. Ч? Мне показалось, что нашусь куда-то ларить. У нас двое было. И мы полетим. Я предлагаю полететь. Ох, ну давайте, да? Ну, все, мы дать. Нормально. Я молчал, чтобы услышать ответ. Потому что вы могли тоже услышать. Я, я понимаю, что ты поняла. Так. Ой, что-то я мочу. Просто я сосредоточен на том, как правильно лететь. Лучше, чтобы лететь, надо уметь летать. Ну, может, вылететь? О, молодец. Мы залетаем, залетаем, залетаем, залетаем. Черт. У него оружие. В итоге валим. Так. Так, ребята, у нас тут пришла заменочка небольшая. Внимание, мажу. Так. Восстанавливаем казнь нашу. И все, мы прибили. Так, ребят, летаемся. У меня ничего нет. А мне стреляют со всех сторон, я бегу. Я это не понимаю. Да, со всех сторон. Так, ребят, мы в... А, не с одной темы вообще. Ч сейчас бью? Нет. Бред, какой... Так. Ч у нас с темой? А у нас у а Так, так, так, так. Ч у вас там очистят, смотрите? А, один ступень есть. Шестой. Нормально. Так, я сам по факту нанес большой урон. И мы померли. Ладно, ребята, на этом мы закончим. Бред получился серии, конечно. А, ничего так особого. Нормально. Снег был, но просто я давно еще не играл. Я только вот зашел, полил. А, всем. Тогда пока.